Недвижимость в Сочи ТОП-10 объектов. Всем привет! В этом выпуске вы увидите ТОП-10 объектов, дома и квартиры в Сочи в разных бюджетах. ТОП-10 объектов, быть может, слишком громко сказано. Я имел в виду 10 объектов по более интересной цене. И начнем мы с царского поместья. Погнали! Царское поместье находится в Лазаревском районе, всего в 9 километрах от моря. 24 сотки земли, собственный корт, пруд с рыбой и много всего интересного. Полный обзор отправлю по запросу. в Кудепсте с земельным участком 4,5 сотки, 237 квадратных метров с хорошим видом, большой террасой по цене 19 миллионов. Еще в продаже квартира в моем доме 90 метров с прямым видом на море по цене 12,5 миллионов. 31 метр в жилом комплексе Рио, это район Светлана Вверх. Статус квартира, новая цена, 4 миллиона 650 тысяч. Жилой комплекс Лукоморья, тот, что в Мацесте. Дом уже на предсдаче, вот-вот начнется регистрация в Росреестре. У меня самая хорошая планировка угловая. 36,6 квадратных метров за 5 миллионов триста тысяч. Это самая низкая цена в этом доме. Еще в продаже студия с балконом и видом на море в жилом комплексе лилия который расположен в хосте стоимость три с половиной миллиона Моя любимая бытха – жилой комплекс «Анастасия». Там есть несколько квартир. Есть трехкомнатная, 79 метров. Все комнаты с окнами. Стоимость 4,5 миллиона. И там же с более дорогим ремонтом за 15 миллионов. один квадратный метр возле зимнего театра для тех кто не знает это район золотого треугольника там сконцентрирована самая дорогая недвижимость апартамент с ремонтом за 17 миллионов 800 тысяч Для любителей хосты есть квартира 130 метров с хорошим ремонтом спланировано в две комнаты плюс кухню-гостиную с большим балконом и видом на море стоимость 16 миллионов и там же студия 30 метров за 4 миллиона 200 тысяч Появилась квартира в клубном доме на Бытхе, 78 метров спланировано. В две комнаты плюс кухню гостиную есть балкон с видом на море, авторский дорогой ремонт, стоимость 21 миллион. Для тех, кто хочет инвестировать, есть стройка по 150 тысяч за квадратный метр в шаговой доступности до моря. Также делю свой земельный участок. Ищу себе соседа. Что-то я уже, по-моему, перевалил за топ-10. Все остальное в следующей серии. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков. Недвижимость в Сочи. До новых видео. Пока.